Если в последнее время вы наблюдаете ухудшение самочувствия, чьих насморк и отек лица, возможно, у вас пыльцевая аллергия. Как бороться с симптомами можно ли вылечить эту болезнь, узнаем в сюжете. Покраснение, зуд, насморк, отек носа и слезящиеся глаза. Всему виной береза и другие цветущие растения. В этих сосветиях находятся пыльца, один из наиболее распространенных и сильных аллергенов. Один из главных способов профилактики аллергии – предотвратить попадание пыльцы в организм. Обезопасить дом можно с помощью ежедневной влажной уборки, устранения полисборников, мытья уличной одежды и обуви, герметизации дверей и окон. Аллергическую реакцию вызывает пыльца ветроопыляемых растений, которые разносятся на огромное расстояние потоками ветра. Значит, в нашем регионе, в Казани, наиболее аллергенными растениями являются аллергены деревьев, во-первых, среди которых самыми мощными, самыми мощными аллергенными свойствами обладают пыльца березы. Береза вот именно сейчас очень активно пылит или цветет и вызывает массу неприятных симптомов у наших пациентов. Сезон аллергии на пыльцу деревьев, а именно березы, длится где-то две недели. И в зависимости от того, ранняя весна, поздняя, жаркая или холодная, он наступает в мае. После того, как отцветут деревья, зацветают следующие пыльцевые аллергены – это луговые травы. И пик их влияния на организм аллергиков приходится на июнь и июль месяц. Затем, где-то в середине июля, в августе, в сентябре и в зависимости от того, какая осень, цветут очень активно сорняки. Среди сорных трав наибольшую аллергенную активность представляет пыльца полыни. А также амброзия, которая теперь уже произрастает даже в средней полосе. Аптеки охотно предлагают богатый выбор лекарственных средств от аллергии. Но одни лишь устраняют симптомы болезни, а другие могут вызвать побочные эффекты – сонливость, низкую концентрацию внимания и упадок сил. Мы назначаем в сезон цветения антигистаминные, назальные спреи, да, лечебные, капли в глаза, ну, ингаляторы те или иные, бронхорасширяющие, лечебные. Вот. То есть один метод лечения пыльцевой аллергии ⁇ это вот снять симптомы в сезон. Лечение аллергии нужно начинать вовремя, иначе болезнь может перерасти в бронхиальную астму. Сделать это можно с помощью специальной процедуры, введя в организм измененный аллерген основной метод лечения пальцевой аллергии это аллерген специфическая иммунропия и суть этого метода заключается в том что врач аллерголог выявляет причинно значимый аллерген который и приводит к развитию симптомов и этот аллерген вводится в организм в нарастающих дозировках в предсезонно сезонные курсы если у вас проявляются симптомы пыльцевой аллергии, следует задуматься о походе к врачу, ведь сезон цветения деревьев и трав продлится до октября. Ариатна Кугушева, Елизавета Никитина, Виолетта Басова,